Приветствую вас, дорогие последователи, с вами Хикари. Ну что, я немножко отдохнул, канал поспал, нам опять пора просыпаться. И пора опять разносить все вокруг, разносить комьюнити PUBG Mobile. И сегодня мы расскажем самую табуированную, самую секретную, самую желаемую тему. Как донатить в PUBG Mobile. Во-первых, мы расскажем тем, кто не может донатить как им теперь донатить, без всяких хитрых барык юсишками. А тем, кто может донатить, расскажем, как делать это гораздо, в разы дешевле. Спасибо. Я продолжаю раскрывать тайные знания, как и обещал. Я уверен, что после этого видоса все стримеры и ютуберы проклянут мой канал. И никто не будет смотреть мои ролики, никто не будет продавать мне рекламу. Так что сейчас же, сейчас же... Нажми лайкосик, подпишись, нажми колокольчик, не дай им замочить хикарика. Я делаю все возможное, чтобы вы могли избавиться от скамеров, донатить по настоящим ценам, а не переплачивать всяким магазинам UC. Я делаю все, чтобы вы не видели в катках читеров. В общем, делаю все возможное, чтобы сделать вашу игру PUBG Mobile максимально приятной и комфортной. Поэтому просто прошу, защитите меня. Защитите меня от беспредела алгоритмов. Иначе вам придется познать отчаяние. Барыжить UC-шками сейчас все, кому не лень. Но это только пол полбеды. Настоящая проблема в том, что сейчас развелось море скамеров. Куда ни залезь, везде рекламируют эти чертовы UC-шопы. И ты не знаешь, в какой момент они решат тебя скамывать. Гарантий ноль. И кстати... Кое-кто забыл, но недавно продавали Телеграм премию, поздравляю со слетевшими премками, да-да. Не буду говорить, но я же предупреждал. Так, ну что ж, поехали. начнем с самого интересного. Это донат с андроида. Как мы знаем, в некоторых странах тыкать пальцем не будем. Запретили Apple Pay и Google Pay. Но есть один лайфхак. Если вы привяжете карту другой страны и завязаете в VPN, то у вас будут цены этой же страны. Как известно, в Украине очень упал курс доллара. Но, допустим, компания Proxima Beta, которая спонсируется Google, продолжает считать курс доллара по 25. Сколько? Итак, что это значит? Что это значит? А значит это то, что, допустим, 8100UC, Стоит 100 баксов. Это 81 UC за доллар. А теперь мы немножко пересчитаем. Потому что 100 баксов это 2600 гривен. Точнее 2699. Теперь мы, мы считаем стоимость UC в гривна. 2699. И получаем 3 гривны за 1 UC. Или 33 Копейки за 1 UC на андроиде. А теперь мы умножим на действующий курс доллара. Допустим, 40. И что мы получаем? Правильно, мы получаем 81 UC за доллар. А теперь что у нас получается? Мы умножаем 100 долларов на действующий курс. По идее, мы бы должны были потратить 4000 гривен за пакет 8100 UC. А теперь смотрим на реальную цену. А реальная цена 2699 гривен. И мы получаем стоимость в 67 долларов. Или 4000 рублей за пак. А теперь посмотрите за сколько вам втюхивают магазины UC те же паки. Подумайте. И вот я вам сейчас покажу как мы покупали пакет с моим другом, с моим одним другом. Пока что не скажу, ждите в следующих видео. Он был очень популярным пабгером, но он ушел, к сожалению. И сейчас мы покажем, как мы донатили в одну игрушку. И вот, как видите, мы привязали укр карту. донатили с нее другую игру и снялась вот столько за 25 долларов То есть вы понимаете в папку можно донатить точно так же и кстати платье Prime Plus и так далее Итак второй способ немножко относится к первому мы сейчас упомянем карты Турции и курс лиры также очень сильно менялся поэтому с карт Турции можно донатить в разы дешевле Итак, смотрим фокус фокус Смотрим фокус фокус Открываем наш любимый Мидазбуй. Я покажу это с телефона, просто чтобы сподручнее было, как бы. Выбираем регион. Ну, вот тут меняется регион. Выбираем регион Тюркия. Сатиналь. Душман И берем стандартный пак за 1400 турецких лир. А теперь смотрим... Опять курс лиры к доллару. Получаем 1400 турецких лир. Это всего лишь 75 долларов. А что это значит? 75 долларов это у нас... Сейчас посмотрим. 4500 рублей. А теперь смотрим магазины, за сколько они нам продают. За 6500, за 5500... Ага. Вот вам способ, находите друга в Турции, <связывая> делайте турецкую карту и донатите сами себе без всяких прихлебателей под названием магазины UC. Что ж, переходим теперь к третьему способу. Третий способ это у нас крипта. Я работаю в криптовалюте. Сейчас я вам покажу да, тут уже не так выгодно донатить, но зато вы уверены, что вы донатите сами, и вас никто не нае. <coughs> <coughs> Поэтому этот способ я вам тоже покажу. И расскажу еще: тут э, бывает очень много разных клевых акций: ля ля ля ля ля Вам нужно будет скачать приложение Binance. Качаете. Называется приложение Binance, торговля к биткоина. Если P2P удобнее с компа сделать, то здесь вы открываете. Вот еще раз покажу вам. Итак, вот здесь нажимаете значок профиля. Дальше вы можете увидеть, вот здесь такая кнопочка Pay. И тут появляется PUBG. Мы предварительно закупились криптой. Вот тут даже New State есть. На минуточку, если кому-то в стоит захотелось донатить И выбираем регион. Ищем самый выгодный. Как вы понимаете, самый выгодный у нас Египет. И uc тут тоже намного дешевле. То есть мы платим всего лишь 90 долларов за 8100 UC. И это где-то 500 рублей. Уже похоже на цены магазинов. Но заметьте, здесь вы донатите сами. Тут вас никто не обманет. Нажимайте добавить корзину. Перейти корзину. e Допустим, я беру свой стандартный email, пить сейчас. И здесь вы можете увидеть любую крипту, которую вы хотите оплатить. Я оплачивать сейчас не буду. После этого у вас появится промокод. Как вы можете понять, даже тем, кто донатит через игру по-нормальному, или через тот же MidasBuy, все эти способы оказываются дешевле. Погнали дальше. Следующий способ будет достаточно банальный. Это станция UC. Суть в том, что если у вас есть чем донатить, то вы можете покрутить магазин UC и выбить скидку в 200%. процентов. То есть за 1 доллар вы получаете 162 UC. Не 81, а 162, если скидка 200%. процентов. Но есть еще один нюанс. Если объединить станции UC с первым способом, донатом через Android, то вы получите, сейчас я скажу, сколько, 16200 UC за... Сейчас посчитаем. ла ла так. Умножаем на 60. За 4000 рублей 16000 UC. Не хотите? Я хочу. Вы понимаете? Вы понимаете, что это значит? Сколько можно просто донатить за копейки? 16 тысяч За 16 тысяч уси при хорошей удаче можно выбить три улучшаемых пушек и море материалов. Всего лишь за 4 тысячи. Ну, это такой банальный способ, поэтому идем к пятому способу. Он достаточно простой и доступный. Так как мы уже переходим к следующей валюте. Евро. Курс евро очень упал а у некоторого достаточно известного магазина под названием kodashop да он был совсем не выгоден раньше а сейчас бац и тут очень дешевые сцены в евро 13 процентов для этого вам нужно зарегистрировать paypal сделать это в некоторых странах не очень легко но можно воспользоваться виртуальным номером ха-ха-ха Подробно объяснять этого не буду, но если вы захотите, напишите много комментариев, наставите мне там много лайков под этим видео, то я таки напрягусь и сниму вам подробную инструкцию, как регистрировать PayPal. Но на самом деле вы можете всегда обратиться за помощью к хорошему другу, который создаст вам PayPal и поможет вам с него донатить. Окей, выбираем PubMobile, обращаю внимание... Тут много разных регионов на Шопе. Лучше всего Это Италия, либо Нидерланды Лучше всего Италия, потому что тут самое дешевле Берем, допустим Пак, ну скажем 1800 UC Я сейчас хочу как раз вот задонатить себе Поэтому сейчас пройдем Вдоль и в поперек По донату Не пытайтесь свистнуть мой промик Он уже заиспользованный Но Внимание если вы постараетесь, вы обязательно найдете еще промики в этом видео. Нажимаем. Проходит загрузка. И мы видим стоимость всего лишь 22 евро за 1000. Ну, за 2 Кюси. Берем опять наш любимый калькулятор. 5 умножить на 5. 25. Тогда. И считаем. 22 евро. Это примерно 0,99. Премир 21.78 долларов. Это у нас 1306 рублей. Достаточно неплохо за 2K UC. Спрашивается, зачем нужны магазины UC? Непонятно. То есть, как видите, это намного дешевле. Окей, возвращаемся. Платим. Так, и сейчас я вам покажу. Надеюсь, у меня есть деньги на карте. Будет такая стенда байс, я сейчас не смогу задонатить. Так, Падякон Paypal. Или как там говорят итальянцы? По-чеченски, давай, давай что-нибудь скажи что? там. О, вы из Англии? Окей, как видите, идет загрузка. Опа, опа, сейчас загрузка, загрузка. Гоу, го го отлично. Промокод оплачен. Нажимаем на эту синюю кнопочку. Копируем промельчик. А теперь я вам покажу, где их вводить, блин, на MidasBuy. Открывайте MidasBuy. Здесь есть... Пабджик. Мабджик наш любимый. Закрываем всякие тупые акции, которые тут вылазят друг, друг за дружкой. Нажимаем на кнопочку ⁇ «Ready» — получить ⁇ Если у вас на русском, то на русском. Вводите вашу id -шку. Я ввожу, допустим, своего алвахикарика. Видите, несколько исишек? шек И вставляем сюда промик. Кстати, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Я регулярно пощу туда промокоды. Кто первый скопирует, успевает забирать себе халявные исишечки. Вставляем. Нажимаем ОК. OK. Тадам. 1800 UC. Нажимаем сабмит. Все. Исишечки у меня на аккаунте. Сейчас я вам это продемонстрирую. 6756 UC. Покрутить бы что-то. Нет. Yeah. Денег жалко. Погнали дальше. Последний, почти последний способ. Смотрите обязательно. Это магазин Качешоп. Это наименее замороченный магазин, но цены в нем немножко кусачие. Впрочем, на нем тоже умудряется зарабатывать разного рода барыги. Тут все просто. Открываете, вот, выбираете. Пак. 8000 UC. И казалось бы, все очень дорого. Но если вы регистрируете аккаунт на этом качешопе, если вы вдруг донатите миллионами, то все это может вам обойтись немножко дешевле. Потому что тут есть огромные бонусы на 100 тысяч уси, на 50 тысяч уси. Если вы посчитаете суммарную стоимость, то получите все те же 5 500. Только здесь вас никто не обманет. Этот магазин официальный партнер пабга. Так, ну что ж, в пабжике появилась довольно ламповая халява на регионе Россия. Она настолько крутая, причем вам даже не надо менять регион. Вам достаточно воспользоваться старым добрым VPN. И я вам точно гарантирую, что теперь в пабге за это не банят. Итак, скачиваем любой VPN России. Если вы вдруг не в России, если в России, то вы можете просто зайти в игру. Итак, ищем VPN. Мне помог Beaver VPN, VPN Бобра. Вот, я его недавно скачивал, я его удалил. У меня была бесплатная подписка. Как видите, вы сюда заходите, принимаете фигнюшку. И после этого вам нужно взять премиум. Как видите, ваша подписка возобневится 0412. Это потому, что я уже этой акцией воспользовался. Вам достаточно взять бесплатную подписку и потом ее отменить. Я это покажу тоже, как делать сейчас в этом ролике. Так, вам нужно добавить VPN-конфигурацию. Вот она у вас появилась. И дальше мы делаем следующую хитрую штуку. Начинаем закрывать и открывать PubMobile, пока у нас не, получ... не появится вот этот баннер. Повторяю, те, кто находится в этом регионе, вам не нужен VPN. Вам достаточно делать то же, что я показываю сейчас на ролике. У вас появится вот такой вот баннер, вам нужно нажать. Дальше вы абсолютно бесплатно можете поменять количество UC, поменять процент, лучше максимальный. И, внимание, это настолько лютая халява, что вам могут сделать возврат UC даже за старые покупки. То есть, если вы уже донатили недавно, допустим, там 5000 UC, вы можете накрутить на этой рулетке 5000 UC и забрать на халяву почти 2 или три тысячи UC. О офигеть! В PUBG за всю историю такой халявы никогда не было. Если вам все же лень разбираться в способах дешевого доната, я все-таки могу порекомендовать вам очень хороший магазин UC моего друга Вага. У него одни из самых низких цен в СНГ, регулярные скидки, акции, а при больших объемах он делает очень большие скидки. Что ж, дорогие последователи, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, участвуйте в моих розыгрышах, дальше больше. Пока-пока!